Продолжаем серию вопросов и ответов. Я Надежда Новосельская, психолог-коуч, психотерапевт. И Ира, член нашей творческой группы, помогает мне читать вопросы, которые люди присылают в чатах, в разных наших тренингах, анкетах. И если чего-то кого-то не успело, то сейчас догоняем и отвечаю на вопросы. Ирочка, пожалуйста. Диана, Флорида, 54 года. Живу уже 19 лет в Штатах. Мужем довольна. Он второй здесь. Не покидает мысль о том, что сыну мало дала, испытывая вину, что у него не все так, как хотелось бы. Что делать? Как я могу помочь ему отсюда, на расстоянии? Мы общаемся, но этого мало. Есть чувство, что не додала ему в воспитании. Спасибо большое за вопрос. Подобных достаточно много. Это главные психотерапевтические, скажем так, проблемы у людей, которые считают, что они кому-то чего-то должны, э чувство вины испытывают, особенно родители, сама такая. И знаю, когда сын ушел из жизни, я винила себя, там вообще год себя там, прям жизни себе не давала, спрашивала себя, задавала себе вопросы, гнобила себя, и то я не так делала, и это не так делала. И это нормально для нас для людей особенно которые выросли по советском пространстве имеет такой менталитет что мы в ответе за тех кого приручили с одной стороны так и это нормально мы в ответе за тех кого приручили но у ребенка есть тот период в жизни когда мы можем дать ему то что мы можем дать и опять же не каждая мама не каждый папа в состоянии дать то что они хотят и могут во-первых вернее то, что они хотят, потому что они все могут. Во-первых, у них у самих нет образования. Во-вторых, у них у самих есть программы и установки, которые они получили от своих родителей, от своих бабушек и дедушек. В-третьих, человек в этот момент дал только то, что дал. И еще один момент. Самое... Человек, который что-то делает и оказывает влияние на другого, он поступает наилучшим образом. В этот момент он по-другому не знает. Смотрите, сейчас подчеркну, что я хочу сказать. Даже те, кто идут убивать, они считают, что они поступают наилучшим образом. Они творят правосудие, там, они там за ком-то там сядут сяд, и так далее. И по большому счету этих людей нужно прощать, и они себя прощают, находясь в тюрьме, находясь там еще где-то. Понимаете, это высокий такой уровень как бы, осознания, что в этот момент мы поступаем, к что-либо когда делаем, мы поступаем наилучшим образом, потому что в этот момент мы по-другому не знали и не умели. Родители же ничего детям не должны. Они дают ровно столько, сколько могли дать. Потому что где-то я читала, я не помню откуда, но мне это легло, что 30% нашей жизни зависит от родителей, а 70% от наших самих. Я не знаю, где-то источники нашла, где-то я услышала от какого-то для меня авторитетного человека. Я это взяла... И приняла еще потому, что по жизни 25 лет и более я работаю в психологии развития, работаю с людьми и прекрасно понимаю, что один себя поднял из пепла и достиг чего-то, а другой получает множество ресурсов от природы, которую дал ему Господь, там, в виде тела, в виде талантов, родители дают ему, и он ничего в этой жизни не достигает. Поэтому, исходя из этого, я принимаю вот то утверждение, что 30-70. Вы счастливы, вы нашлись, я уверена, что вам не так просто далось это счастье. Я уверена, что вы там страдаете по-своему, и второй муж в Америке, я думаю, что там тоже все легло не так. А вот сыну вашему взрослому вы никак не можете помочь, а вернее вы очень можете помочь, общаясь с ним на равных, говоря с ним тоном женщины, которая живет своей жизнью, при этом она же мама. Потому что у нас у каждого есть множество ролей. Мама, жена, тетя, любовница, кухарка. У нас много есть ролей. Вы наравне со взрослым сыном, когда общаетесь, не должны показывать, что вы, там, у вас какое-то чувство вины. Ваша задача с ним общаться на равных и светить счастье. Хвалить его, поддерживать. Говорить то, что вы можете дать вот, хотя бы в переговорах в телефонных. Он и так много взял, и пусть будет благодарным. Вы продолжаете жизнь своей жизнью, потому что, когда вы вините, вы грешите. Когда мы виним, мы себя уничтожаем. А так вы сможете дать больше пользы себе, своему здоровью, своему счастью, своему мужу. И больше пользы оставите и себе, и сыну своему, и людям, которые рядом с вами. Когда мы находимся в чувстве вины, когда мы находимся в чувстве обиды, и во всех этих Парочка твикс, вина и обида. У нас очень много серьезных заболеваний, в том числе и онка. Поэтому, я думаю, я вам ответила. Спасибо вам, Диана. Ирина, 41 год, Франция. 17 лет живу замужем за французские мужчины. Две дочери. У нас хороший дом, я преподаю в университете, пишу докторскую. Чувствую, что мне этого мало. Знаю, что в интернет можно больше себя реализовать, и денег будет больше, и себе будет приятнее от своей реализованности. Смущаюсь, что учиться интернет-маркетингу надо снова и много, а результат хочу уже через 2-4 месяца. Что посоветуете? Хм. Вы уже сами ответили э, своим вопросом. Да, мы получаем образование, мы, у нас есть множество дипломов, мы их каким-то образом реализуем, реализуем, но далеко не всегда. И я так понимаю, что вы себя реализовали, и судя по тому, что вы пишете вам э, хорошо в той роли, в которой вы ведете как преподаватель, и все у вас более-менее сложилось. И каждый нормальный человек, адекватный человек, который растет и все время двигается, ему хочется чего-то вы и вы, на мой взгляд, правильно зацепили тему работы онлайн. Тем более сейчас кризис. Хотя этот вопрос, я так предполагаю, из каких-то ранних еще вопросов, это даже был не в кризис. Так вот, работа онлайн в интернет – это сегодня тема, которую ну, нельзя не умалчивать, ее смысл, ее значимость. Ведь смотрите, вот люди хотят, ну боятся. Пользуемся только вот как средством там, пообщаться, какие-то смайлики отправить. Больше многие не видят, а ведь там действительно большие деньги. Поэтому кто-то ждет ваших знаний, вашей, вашу экспертность. Кто-то ждет то, что вы умеете делать. Для кого-то вы будете очень даже полезны. И, конечно, думающие люди сегодня идут в коучинг. Поэтому, конечно, надо обучаться. Я вот восьмой год нахожусь в онлайн. И я очень много потратила времени, сил, денег. Я падала, вставала, плакала, рыдала, потому что это новое, конечно. Мои дипломы, медицинский, психологический, биологический, управление Немецкая академия управления экономикой, множество тренингов. Это все круто, это классно, но они не реализованные в том мире, который, который бы мне хотелось. И, конечно же, сейчас они мне помогают. Но я реально понимаю, что люди, которые даже не имеют этих образований, они могут сегодня помогать другим, тем, что они знают, умеют, что-то у них хорошо получается. А, других, а другие только пытаются или хотят, но боятся. А у вас прекрасное образование, у вас чудесный бэкграунд. Вас... Поэтому единственное, что я вам могу посоветовать, самое ценное, самое важное, это коучинг. 2020 год – это тренд обучающих программ. Вообще обучающие программы будут в этом году еще до кризиса. Исследования показывали, что обучающий бизнес будет модель... ведущим на всех бизнесах. А уж тем более во время кризиса, когда нас всех прижало, вот так вот нас мы уперлись лобом, лобом в стенку, ну, сам Бог велел. Поэтому коучинг, чейте хорошего, толкового коуча. И в том числе можете обращаться ко мне. У меня есть два места, личный коучинг. Я много не беру, потому что вкладываюсь в людей по полной. И я вам покажу, от точки А в точке Б вы инвестируете и вернете инвестиции буквально за 2-3 месяца. Так вы реализуете и свое желание, вернете инвестиции и уменьшите количество затраченного времени раз, раз в 10. Поэтому, если вас это, вам это легло, под этим видео будет анкета на консультацию. Я узнаю, могу ли я вам помочь, и дальше мы договоримся. Да или нет? Всех вам благ, друзья, и ждите следующих наших встреч. А пока пишите вопросы под этим видео, и я обязательно на них отвечу. Ира, спасибо. Спасибо.